Так, Всем привет! Хотел представить вам свои новые ласты немножко вот обзорчик снять вот значит что тут лопасть лидерфинс, видите да значит калоша у меня марес а на зиму и на лето то есть два размера и значит с какими трудностями я тут столкнулся Сразу скажу, значит, по поводу комли. Видите, да, у комли, то есть, вот этот угол сгиба усов немножко не совпадает. То есть, если видно, комля на лопасти немножко вперед уходит на прям сантиметр-полтора. И получается, что если я бы комлю вставил в усы как нужно было, то есть, подвинул сюда, получается, мне пришлось бы сверлить отверстие слишком близко к самому углу, то есть к ребру жесткости. Я боялся это сделать, потому что при сильной нагрузке, мало ли там, могло бы сломаться. Поэтому я вот чуть-чуть отодвинул, сделал отверстие, отверстие я сверлил где-то сантим... миллиметров 10, наверное. Вот, еще одна проблема. Из-за того, что я подвинул на полтора сантиметра от комля до вот этого края лопасти самое расстояние очень небольшое. То есть она получается, сейчас комль у меня где-то вот здесь находится. Вот. Из-за того, что вот короткая, она, получается, оттягивала резинку. Могла ее порвать там, при нагрузке там, или что. Поэтому мне пришлось еще вставить пластинку вот эту. Пластинка обычная жестянка там. Толщина, я не знаю, там, миллиметр, полтора. То есть она ее держит, и видите, то есть нормально. У меня просто товарищ еще взял. С другими калошами, тоже лидерфинс. И у него вот вытянул эту резину, она начала уже потрескиваться. Вот, поэтому как бы я сделал так. По поводу самой лопасти. Лопасть отлично гребет. Единственное то, что придется немножко переучиться, потому что для этих лопастей техника грибка должна быть другая. То есть как-то придется подбирать. Вот, по грибку. И еще один, кстати, косяк по монтажу. Сейчас покажу клипсу, сниму, значит, тут получается как, здесь был здоровая отбортовка, которая особо не залазила вот сюда, вуз, и мне пришлось ее подрезать вот так вот углом. Вот, и в конце под клипсу именно сделать вот такой прорез, я не знаю, как вам видно, нет. Чтобы клипс застегивал, чтобы вот этот уз сильно не раскрывался и нормально держалась. Вот. Объясню еще, почему я не сделал, как некоторые делают, вклеивают лопасти, калош. Не сделал по одной простой причине. Потому что я. У меня две колоши на зиму на лето. То есть я меняю кал калоша. То есть, если я вкле вклею, это будет. Проблематично постоянно отдирать Опять приклеивать другую На зиму, на лето калошу Вот этот геморрой нахрен он не нужен вот. И еще у меня один парень знакомый Он значит вклеивал Только другие лопасти Не Финс, другие Финс Я не помню производителя Ну короче у него на охоте ночью просто отвалилась На глубине лопасти одна вот, Вылетел то есть он ее потерял И все как бы, Чтобы обезопасить от себя еще вот от таких неприятностей я сделал вот так. Ну, что скажу. А, кстати, жесткости медиум. Я их брал вообще под мой вес. Прошлый был 106. Я сейчас сильно похудел. Я сейчас вешу 82 килограмма. Вот. То есть, жесткость по тот вес. Но у меня сейчас, я в спортзал хожу, ноги подготовленные. Еще потренируюсь на воде, на открытый. Я думаю, будет все в порядке. Ну, в принципе, вот так вот, то есть, большую нагрузку они выдержали, я на Волге против течения с весом 106 килограмм, более-менее как-то пытался выгребать, и сами видите, не ни трещин, ничего нет в этом месте, все нормально. Ну, вот такие вот, короче, мое мнение, мой, мой обзор такой на эти ласты, доволен очень, в принципе. Немножко помучился с монтажом, конечно, но ничего страшного. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите моих следующих видео. Всем пока!